<свикос> Ну-ка Здравствуйте, глубоко уважаемые Любители летных видов спорта Лободина, Гербемея, Скландема, Спорта, Мигей Мигеюшки Герей. Ну что, как выглядят э, Полеты на лебедке Ну так это выглядит Вот старт <свы> А вот, а вот Балахана на, наливает бензин Мы как раз в тот момент попали Когда вот это вот топливо и сок из сдохших диазавров заливается в лебедку. Здрасте! Да. Привет! Ну что, по -по позажигаем? Позажигаем. Для начала традиционно, Долж, потом доложить, посмотрим. Положите погоду. здорово! Погода такая, погода бомба. погода бомба. Для начала, вот. Ветер отовсюду, но метео как бы оттуда. Ну, точнее, оттуда. Ну, понятно. А поэтому мы, можем... мы здесь. Ага. На, на, на ветроуказатель не смотрим, мы потому смотрим. что можно всегда развернуть его в другую сторону рукой. Как выглядит классический старт на лебедке, на активке посол параплантик. Моторчик работает достаточно тихо. Ну и всё работает смочит. Как видите, здесь человеческое участие. Красота. И сейчас смочек заглушен. Смотрите, скорость работы блохи. Бегает как электровенник. Чпунь! Вот это профессионал. Хрясь! Сейчас раз, пересепочка, Чпок! И летит следующий. Гляньте, гляньте, какая вот эта вот отлаженность. Это чтобы делать много затяжек в день. Видите, Четко работает команда. А пилот должен быть готов. А он не готов. Сейчас ему дадут по башке. За то, что не готов. Вот, готов. Готов, не готов. Все равно пошел. Не задерживай очереди. Давай, давай, давай, давай. Бежать, бежать, бежать. Вот, милый какой пилот. Вы видели, да? Не в нашем возрасте ножками шевелить. Я не согласен. Посмотрите, какой... Как это, здоров и весел я. человек, который сидит в кабине и шевелит пальчиком. Ручка Я вам покажу, друзья. Я сегодня буду взлетать. Я покажу, как бегать надо. Друзья, вы, надо, ну, Волкову каждый год проходить техосмотр ног. Они а хоть на что-то еще способны, эти ноги, ну, после планера. Уже стоят в первом восходящем потоке три парапланчика. И мы посмотрим, <смех> смогу ли я до них долететь. <смех> Сейчас, прощаю проблема, я готов на электрической лебедке летать. Тут-там к ним могу попасть, но в воздухе будет трос. И всем будет некомфортно. Поэтому я, пожалуй, дождусь, пока это все улетит и буду дальше летать над полем. Встреча с подписчиком канала. А Ветру нас. Здравствуйте. Всем. Никогда не пропускаю ни один видео, потому что интересно посмотреть. Все прекрасно в канале, все прекрасно э, в полетах. Есть параплан? Да, есть параплан. Вон новый сегодня только пришел. Так э, вот это два праздника. Два праздника в один да. день? Ну все, значит да. значит будешь летчиком-испытателем. Буду здесь, да? и попробуем и то, и то. Что происходит на аэродроме? На аэродроме происходит массовый отжим телефонов. Стоит Серега и у всех отжимает телефоны. Спрашивает сначала Особенно у, красивых да, у красивых девушек Спрашивает, а какой у вас телефончик ну, а как, а пройдем, Да, Оказывается, нужен не, не номер телефончика А сам физический телефончик Ну вот у нас появился шанс Еще один телефон И может быть это адское устройство Наконец-то заработает Женя прорекламировала, сразу сказал, то, что ребят не пропускайте. Ну правильно, всё. правильно. Работа ушла на второй план. Сотала! Заработала! Заработала? Заработала, Серега, теперь ты не отпускай ни девушку, ни телефон. <свеститель> так, ну <да>. Кирилл, <свеститель> офигей, мы сейчас <свеститель> на ну, все-таки полетаем, есть шанс. Мне главное, чтобы с работы не звонили, а то я потом не объясню, почему я не отвечаю. А, <свеститель> <можно ответить. свеститель> ну, поехали. Пошло дело, пошла жара, побежал. Еще, еще, еще. <смех> У -у -у! Я лечу. Ну что, старт хороший, автоматический, то есть плюс огромная телебедка, как вы видели. 390. так Разворачиваюсь через право Оп. Небольшой тук, 6 килограммов рывочек И вот сейчас, друзья, я иду по ветру У меня сопротивление всего лишь 2 килограмма Немного совсем Так что летим Потихонечку выматывают трос Повтори медленно снижение от 1,3 до 1,4 метра в секунду. Понял, спасибо. стартом я прохожу на высоте 180 метров. 170. И, иду ну, так и похоже, да. И я буду за стартом делать разворот. Сейчас вымотаю тросы побольше. Ну и вот, наверное, тот самый момент, когда, в принципе, можно развернуться. Начинаю разворот. Достаточно энергичный. Сейчас, Серега, даю Оп. Давай повыше затянемся А то, то я до тех же 500 метров пришел Что в прошлый раз Исходняк над полем Вверх еле-еле Раз-два-раз Так, друзья Я очередной раз развернулся И выматываю трос Сопротивление на тросе небольшое Сейчас я попытаюсь пройти между двух лесочков вот как вы видите, внизу лесочки. На горизонте видно родной Вильнюс. Где-то... О, я в термик попал, меня начинает вверх тянуть. 400 метров трасса осталось. Я в термике, я еще размотаю. Когда 200, скажи. Друзья, посмотрите. Скороподъемность небольшая, 260 метров. 250, товары, товары. 250, товары, товары. Все Друзья, ну не километр будет, высота сейчас 600 метров, я думаю, дотянемся метров до 700, но это получилось сколько, две итерации. И надо понимать, что абсолютно полный штиль, то есть... Настолько ветра нет, что и одна из вас была, над полем был нискотняк. И вот сейчас, допустим, я сильно вверх лечу. 620 метров. 800 будет. Ну почти. Да Нацепляюсь. Парашютик потом на шводку. Вон он. Сейчас хорошо парашютик. Я пошел искать поток. Я думаю, что где-то вот здесь на границе поле лес будет. О, как хорошо-то как! Юху! Я здесь, друзья, летал. Я здесь летал на планере. И помню, что вот где-то вот здесь, на срезе. Очень неплохо должно тянуть. О, есть, прям засасывает поток. По ощущению. Вот он. Чуть протяну. И пошел. Ну вот, смотрите, затянули меня на 700, 445 метров у меня высоты, 460 метров, на вот этой высоте я взял восходящий поток, и, собственно, то, что меня затянули достаточно высоко, имело дало мне такую свободу, только продолбал эту свободу, сейчас вернусь в этот поток, эх, лошара, наверное, по ветру немножко его поддуло, ну, кстати, у Витера есть удобная функция, смотрите, я прям сейчас вернусь в поток, сейчас мы проверим, заработает это или нет. Вот спиралька, где я был в плюсе. Сейчас так как практически полностью. Да. Оп. Да, есть. Читерство, можно сказать, конечно. 720 метров на 450 взял поток. Вот сейчас в потоке стою. Ну ты понимаешь, да, что наличие любого ветра сразу же эту картинку превращает в более веселую. Конечно. Серега, а ты по 100 килограммов там 40 усилий, и будешь, размотаешь, и будет у тебя батарейка полная. Игарь, внимание, в просеке работает дрон. Большущий. То есть это без пелотики. Аккуратненько там, в не садится. Да, я его наблюдаю, я с ними разговаривал сегодня. Друзья, вон подо мной дрон. Хорошо его сейчас видно, красавчик. Видно и тень на земле, и дрон. Но они летают не выше 100 метров, и, собственно, об этом был разговор, поэтому я так смело э, фигачу. По, по полю едет машина, возвращается на старт. Ну, красота! Как вы видите, практически полный штиль. Меня чуть-чуть сдувает, потемножечку за каждую спиральку, но несущественно. И я уже набрал 640 метров высоты. Сейчас я чуть протяну, собственно, вот оказывается отсюда ветер. Что, по крайней мере здесь будет видите протягиваю немножко в центр оп потока и да получше стало становится прохладненько друзья как-то так сортики оказались опрометчивыми по моему поэтому я тут выхожу из потока я замерз поэтому я спускаюсь в более теплые слои атмосферы аэродром вот там лечу назад Батарейка села в приборе полностью. Ой, это в камере. Гопро а GoPro 10 предательских похлак. Причем очень подло это сделала. Иду на сближение. Вот у нас и тусовочка. Эй, Все взлетели. Даже Диану, смотрите, затянули. Все в воздухе. Компания в сборе. Ну-ка, не собьют меня? эй, эй, эй, эй, эй, эй. <свес> как классно летается, друзья, просто где-то там, друзья, граница с Белоруссией. И туда и лететь точно не хочу. <свес> на самом деле я замерз, уже налетался и иду вот на посадочку. Вот ну вот это. Не так выглядят парапланирные полеты. То есть они, к сожалению, не всегда выглядят там летишь и назад возвращаешься. Иногда вот летишь, приземляешься, потом машины забирают. Летать на парапланах! Это счастье, которое всегда с собой в рюкзаке. Ну, вот так, друзья, выглядит замечательная машина подбора с добрыми людьми, которые возьмут на борт за заблудших. Мы это сделали, друзья, мы слетали на этой лебедке. Все, можно сказать, нам мешало. Сначала не было ни телефона, телефон маджали, конечно. Очень... И самое интересное, что сегодня мне повезло, у меня два летчика-испытателя. Ну, летчица-испытательница, и летчик-испытатель, которые первый раз попробовали в жизни э, вот эту вот электрическую лебедку. И как ощущение? Очень хорошо получилось. Все. <связь> Очень большая высота. Ну... Можно такую себе купить. <связь> <связь> Правда. Не, отлично. Поднимались, как, как, как лебедь по воде, плавненько, без никаких либо помех. Несмотря на то, что, в принципе, погода-то не была ну, как Но погода настолько была, уже, бомба, да. она была, ну, хорошая, средненькая, не было такого. Всё прекрасно? Вот, я нажал штук 10 кнопок, наверное, за все это время, устал очень, отдыхаю. Что ты хотела знать? Я хотел узнать, ты делали-то какой-то инструктаж? Кому? Да, про ступенчатую буксировку. Да, рассказали. Ду интуитивно лавера, лавера то... просто для пилота, который много летает на лебедке, развернуться спиной к лебедке, это считается страшно, да, я согласна, это страшно, потому что это же локдаун считается, ну как бы уже на на простой, да? но нет, интуитивно, но ну, действительно очень подходящее слово, отличное слово, интуитивно вышло. — ну да нормально встретив криков в рацию поворачивать, <сих> да не тормози, да не торможут, тут надо красиво технично сложить его, все Хорошо, да. прошло. Ну, все, главное, что сразу в поток и улетело. Не, все успели, все супер, вовремя приехали. Мы, мы... Я боялась, что пропущу самое веселье. В самый момент приехала. Мой телефон спас всю ситуацию. Отлично. Да, да, да. Отжали телефон. Но. а красиво было, я свидетель. Аж посетив все Ачулабей. Весь что студил, как Патянкинтас, кот Лабай, летовой так доук Смоги жманю которые болят энергетингу дангу morally дает под傍. И тудаmet fires begunーニж seid с И я говорят в ней Beeb�фор. little решая нотайка... всеي свитerte и все хо ско и они Да да и Ой, да. раз Аркус, you welcome. Мы там все рекламировали, вот он в натуральном виде, блоха не брит, в натуральную величину, красив, ну как обычно. Настоящий инструктор, могучий, водячий и волосатый. Да. У него доброе сердце, а, крот... холодная голова, кроткий нрав, кроткий нрав, но печь. принципиальный характер, В принципе, ключевой. Да. Расскажи, пожалуйста. Просто буквально секундочку, мы очень просим прощения, вот 30 секундочек, как тебе вообще лебедка и так далее? Как? Прекрасно, очень понравилась инженерный, скажем так, уровень исполнения, вот каждая деталька вызывает восхищение. Особенно меня, кстати, как папуаса поразила внутренняя структура барабана. Вот, прям я прям бусы папуаса были, я там пальцами лазил, и мне очень-очень понравилось, ну, вообще все здорово. И, кстати, вот эта идея с укладкой, когда весь барабан качается э, этой кардиоидой, а не так, как у нас какая-то лапа ходит, мне тоже очень-очень понравилось. Вот, и я вам честно признаюсь, прям вот на камеру я жду с нетерпением, когда будет коммерческая, коммерческий вариант для тандемов и для кучи-кучи-кучи стартов. Будет. Будет. Я верю. Я верю да. в вас он, и Он в, и даже провидение. физически есть, но, к сожалению, там где идет война. Да, я знаю, Поэтому, да. Он, так да. что я очень надеюсь, что она закончится. И самые лучшие в мире лебедки и Литвы тоже. Да, сам, достигнут самые лучшие в мире школы. школы. Да. Прекрасно. Выбирается слабина и побежал, побежал, побежал, побежал, побежал. И полетел. Все с потоги. Очень уже друзья. не помешка. Валю! Браво! Я безумно счастлив. Я тоже полетал. И это замечательно. полетал Не не Как? ты один Вот так вот только один. Посмотрите на батареечку. 81 вольт. Нормально. Самое интересное, эту батарейку заряжали рекуперацией. Привязали к машине вот к этой трос, и, Серега, расскажи, как это было. Ну, не к этой, а к той. Ну, не важно. Давай. Расскажи, как было. Ну, как? Привязали трос, я сначала пытался... Да, а? это вырежем. Привязал вот туда вот тросик и включил буксировку. Прям рел боевую буксировку, поставил 40 по килограмм. Я сначала 20, потом 40, потом 60. А может, и не стояла 60. Вот. И растягивал трос. Она, сейчас скажу, на 40 килограммах, она вырабатывала где-то 4,5 киловатта. Ну, отлично. Прекрасно. Соответственно, зарядились. Всем хватило энергии. Да. Причем мы как бы полетали, сделали кучу буксировок. Потом я проехался один раз по полю, и мы восстановили все, что потратили. А, отлично. Отличная технология. Кирилл, рекуперация работает. Почему понадобилась такая вот пляска с бубнами заряжать, Лебедку, рекуперации, да потому что я зарядное устройство забыл. Друзья, вот вы говорите, позитивный канал, позитивный канал. Посмотрите, люди, какие вокруг позитивные. Как может быть непозитивным при такой хорошей, потрясающей компании? Так что я считаю, что это высшая ценность, наверное, мира. Замечательные люди, с которыми ты встречаешься, и которые окружают тебя, и они есть. Смотрите, вот, вот, вот, вот, вот, они везде, вокруг. Икип Тима. До новых встреч, глубоко уважаемые любители и видов спорта, до новых позитивных роликов. Гей!